Быстрый, удобный и такой маленький iPhone 5s флагман всех времен и народов, который не собирается сдавать позиции даже к середине 2018-го. Итак, что имеем? 4 дисплей, компактные габариты для использования смартфона одной рукой, 35 мм разъем под наушники, Lightning дырочка, Touch ID первого поколения, две камеры, фронтальная на 1,2 мегапикселя, основная же на взрослых 8 мегапикселей. Что еще? Естественно, поддержка российских часов тот LTE, двухъядерный процессор, 1GB оперативной памяти, двойную трутон вспышку, три различных цвета, белый серебряный, золотой и графитовый, черный, либо Space грей и самое главное, привлекательную цену. Начнем с производительности, вернее даже не так, как работает iPhone 5s на iOS 11.3. На удивление, смартфон даже спустя 5 лет справляется с большинством повседневных задач, вроде посещения соцсетей, переписки в мессенджерах, запуска не самых требовательных игр идеально. Конечно, 1 гигабайта оперативки не хватает, хотелось бы больше, однако даже с такой цифрой пользоваться iPhone 5s в 2018 году все таки можно. Пока возможно, почему пока, да потому как еще не до конца есть уверенность в релизе iOS 12, которую представят летом этого года на 5s. -ку. Надеяться стоит, естественно, на лучше. однако если не выйдет 12 версия прошивки на данный смартфон, то его владельцы особо ничего не не теряют но знаете что-то подсказывает внутри меня некий Джонни Айв сидящий внутри что iOS 12 все-таки будет на iPhone 5s но это не точно. Теперь отвечу на главный вопрос ролика это собственно. Стоит ли пользоваться iPhone 5s в 2018 году? Если у вас есть на руках это устройство и вас все устраивает, то для вас этот вопрос является по сути риторическим. Я бы, знаете, и сам был бы не прочь пользоваться данным аппаратом. Не будь у меня iPhone 6 года так три с половиной назад. Совсем другим будет ответ на вопрос, касающийся целесообразности приобретения iPhone 5s в 2018. И тут на вашем месте я бы задумался. Однако как каждый решает сам для себя, но опять-таки я бы не стал думать над покупкой этого смартфона в 2018 -м. Если конечно есть возможность, лучше поднакопить на тот же iPhone 6 либо SE. Тем более, что второй аппарат будет плюс-минус таким же, как 5 только лучше. На этом все. Не забывайте оценивать видео, делиться им со своими друзьями и родственниками. И обязательно подписывайтесь на наши соцсети и телеграм-канал. Ссылки на все вот это вот хозяйство будут в описании под этим роликом. Пока!